Там хочется взять его, сука, и себе взять его, взять этот тоже сука взять его и размазать его. Ну, вот, сейчас, вот, меня бесит, то, что он такой вот невкусный. Говоря поставить, 150 рублей российских деревянных, это говно, которое я на есть не могу, я им давлюсь, короче, это как, не знаю, ну, сухую там это, мы поняли, надо да, свои там. Есть любимая девушка, может быть плюна, а может быть любовница даже, да, на сухую, да, не особо приятно. Даже тот торт хавает на сухую, начинаешь этот, сука, торт пиво подпевать, начинаешь им добиться, блядь. Пиво вкуснее, чем торт, представляете, хотя пиво-то оно не вкусное особо, не, а вкусное, но оно, ой, друзья, ой, друзья, оно Вот, друзья, видите, как я уже давно не торт, он уже меня на